Здравствуйте, меня зовут Юлия Мартынова и в этом коротком видео я расскажу, что в первую очередь необходимо сделать, если вы приняли решение продвигать свой бизнес через социальные сети. Эти действия в первую очередь, прям срочно, прямо сейчас необходимо сделать, иначе все последующие ваши действия могут приносить гораздо более меньший эффект, чем могли бы. Итак, что же нам нужно сделать? Нам нужно обратиться к своим социальным сетям, на примере, Контакта, Фейсбука и Инстаграма. Первое, что нужно сделать, это подобрать аватарку. Она должна не просто отражать тот факт, что вы занимаетесь бизнесом, например. Она должна отражать состояние ваше, ваш стиль ведения бизнеса, вашу особенность или, может быть, вашу нишу. а Как-то специализировать сразу на вашей аватарке, указывать на то, какой нише вы принадлежите. Также очень важно аватарку одинаково использовать во всех сетях, или, по крайней мере, стилизацию этой аватарки, чтобы человек, найдя вас в другой сети, или если вы его там найдете, то он не удивлялся, кто вы, и сразу ассоциировал вас именно с тем человеком, с которым он познакомился в одной из социальных сетей, и потом узнал вас во всех остальных. Посмотрите, как это сделано у меня. В стилизации в одной фотографии люди меня легко узнают, но и видят сразу разные образы. Это довольно интересно. А также, что важно сделать и понять, что единственное, что должно присутствовать на вашей стене, это ваши посты. Никаких перепостов быть не должно. Они должны, если их встречаются, то крайне-крайне редко а в виде а, поста с вашей бизнес-страницы, когда вы делитесь какой-то важной информацией, либо в знак уважения к какому-то супер-пупер человеку, тренеру, который продвигает идеи, которые на ваш взгляд улучшить вообще могут весь мир на нашей земле. И поэтому вы а, уважаете его, делаете перепост, хотите рассказать об этом, но это ни в коем случае не должно пересекаться с теми идеями, которые продвигаются вы, потому что иначе люди просто по перепостам уйдут к ним. Если вы хотите пропиарить этого человека, вот крайне вам это важно, вы можете сделать интервью с ним и выложить у себя на канале и уже а, сделать такой вклад в мир и рассказать о нем в интервью. Это будет более грамотно, чем просто постить чужие посты. Также у вас могут встречаться посты а, вашей команды. А когда вы делаете перепост про, то, про успехи того человека, который в вашей команде, а про вашего партнера, про вашу франчайзинговую компанию, то есть это должно именно. Соприкасаться с вами, с вашими успехами и концентрировать внимание именно на вас, а ни в коем случае не на юмористических пабликах, не на пабликах с супер-пупер цитатами, которые завалены перепостами все страницы обычных пользователей, которые никак не выражают свою индивидуальность. В нашем случае это недопустимо. А Следующий момент относительно, например, контакта. Вот эта вот линия, я тоже предлагаю за ней приглядывать, периодически менять здесь фотографии, удалять те, которые не нужны, и пусть здесь остаются те, которые вам наиболее яркие. А в данном случае я, например, отменю этот вопрос. Вот. Но здесь должны фотографии быть не все подряд, а именно те, которые, на ваш взгляд, сейчас актуальны в вашей теме продвижения, вашему запуску, который идет именно сейчас. Поэтому тоже приглядывайте за этой стеной. А что касается контакта, еще важный вопрос, с чего нужно начать, это получить 100 подписчиков. А почему это так важно? Потому что после получения 100 подписчиков вы обладаете статистикой и можете видеть, как действуют ваши посты на вашу, на вашу аудиторию и как работает вообще ваша сеть, насколько ваши действия эффективны. Вот, это очень помогает а, следить за охватом, за возрастом. В общем, здесь важная очень информация. Рекомендую прям максимально быстро набрать 100 подписчиков. Как это можно сделать? Естественно, через магнит-маркетинг, через популяризацию. Но если ускорить этот процесс, то есть один такой способ – удалить ненужных друзей. Потому что у нас есть иногда в друзьях люди, которые вообще непонятные боты, компании, не знаю кто еще, ненужные какие-то люди, которые никогда с вами не общались и не были знакомы. Вы их просто удаляете, и у вас получается 100 подписчиков. и Вы уже имеете доступ к статистике, и она начинает накапливаться. Так как статистика открывается с сегодняшнего дня, и прошлые периоды вам не видны. Поэтому поторопитесь. А, ну, естественно, использование ярких фотографий, причем либо квадратных, либо прямоугольных. А, то есть здесь вот у меня все с Инстаграма, ну, как, например, баннер в Ютубе, именно прямоугольный. Не используйте вертикальные фотографии, так как они занимают половину поля, и это некрасиво, это разрывает как бы зрительный ряд, и человек, когда попадается вот на такую фотографию, которая просто не, не могла быть в квадратной форме, то у него может разорваться немножко внимание, потому что идет не нестроенный поток, как вот в этом случае. Поэтому только в крайнем случае вы используете вертикальные фотографии, когда горизонтальную сделать не выходит. Но обычно а, любую фотографию такую из, из жизни да, можно либо нарастить белым фоном и что-то подписать, либо обрезать, а, либо скомбинировать, и тогда она получится квадратная. Это улучшит просматриваемость вашей ленты. А также про контакт можно еще сказать, что здесь очень важно... Описание, потому что его часто смотрят, чтобы о вас была какая-то информация. Заполните здесь все, заполните ваши данные. Скайп, телефон, если вы готовы его дать. Но ну, в принципе, если вы занимаетесь бизнесом, это разумно. И ваш статус, потому что тоже его люди читают. Обратите на него внимание, к чему он должен призывать, как кого он должен вас характеризовать. Если перейти к Фейсбуку, то здесь в принципе такие же правила. А единственное, что здесь вам придется подготовить баннер или фотографию, которая подойдет именно такого формата, как здесь, чтобы ничего не обрезало лишнего и не выглядело это логично, оставляло э, внимание на вашей аватарке и внимание на вашем имени, чтобы ничего не было размазано, так сказать. А можно вот в таком варианте, как у меня на личной странице, просто фотография. Можно а в варианте, как на бизнес странице, подготовить баннер, заказать например, у дизайнера, и пусть он несет какую-то еще тематическую информацию, ведет на кнопку. Но бизнес-страница – это тема уже отдельного разговора, поэтому здесь просто небольшой такой экскурс. А также важно в вашей странице на Facebook обратить внимание на то, что количество друзей и количество подписчиков – это разные вещи. И в друзья не стоит принимать всех подряд, оставляйте людей в подписчики, если они не реагируют на ваше предложение подружиться, ну вернее не подружиться, а пообщаться, они запрашивают вам запрос и не отвечают на вопрос, по какой причине вы добавились, а потому что количество друзей здесь ограничено, 5 тысяч человек, и зачем набивать эти 5 тысяч человек людьми, которые вами не интересуются, а просто занимаются масс -френдингом. А также укажите в своих данных, опишите себя, где вы работаете где можно с вами связаться, чем вы живете. То есть вся эта информация поможет человеку узнать о вас больше и смотивирует его написать вам. То есть выйти с вами на контакт, получить, вы получите так называемое входящее, к которому мы именно и стремимся. Потому что магнит-маркетинг повышает конверсионность обращений и повышает качество ваших клиентов. Для этого надо предложить максимум. Для людей, чтобы они могли написать вам и хотели это сделать, им было, образно говоря, не страшно и удобно. Что касается Инстаграма. В Инстаграме, в принципе, с фотографиями все понятно. Они должны быть яркими, сочными, информативными и обязательно с подписью. Без подписи фотографии вообще не несет никакого смысла. Если вы не Дженнифер Лопес и не кто-то еще из звезд, вам нужно нести какую-то нагрузку текстовую на эту фотографию и какой-то в ней, чтобы был смысл. Но это вроде бы очевидно, надеюсь, что вы так и делаете, или если не делаете, то будете делать. Не очевидно. Вам нужно отредактировать профиль для того, чтобы человек, который зашел на вашу страницу, сразу понимал, кто вы, чем вы можете полезными быть и что с вами вообще делать. Поэтому проработайте описание вашего профиля, чтобы оно было и оригинальным, а не так, что успешный успех присоединяется именно ко мне, и в том числе информативным, не просто «я живу, люблю». И, в общем, ем. Какая-то нагрузка информативная должна быть. И здесь же, когда вы пишете описание, несмотря на то, что порядок перепутан, образно говоря, но именно после вашей последней фразы будет ссылка. Поэтому ссылку, например, на добавление в команду, на приобретение курса, на скачивание PDF вставляете именно сюда, но по смыслу описывайте ее здесь, последним предложением. И, в принципе, это то, что относится к, ср к срочным действиям касательно социальных сетей. Привести их в божеский вид, чтобы человек, заходя на вашу страницу, видел описание, кто вы, что вы, что вы предлагаете. Видел, что вы занимаетесь именно бизнесом, а не перепущиваете какие-то юморные ролики или какие-то высказывания и притчи. А чтобы человек видел, какой вы, что вы транслируете в мир – и видел информационные посты с текстом. В дальнейшем мы будем прорабатывать полезный контент, интригующий контент, провокационный контент, философский. Все это мы будем прорабатывать. Но для того, чтобы пост, который мы напишем с вами в следующем задании, который вы будете прорабатывать сами, принес максимальную конверсию и эффективность, нужно, чтобы была хоть какая-то история что вы занимаетесь бизнесом, что вы человек интересный, что у вас произошел какой-то переломный момент, и теперь вы будете заниматься бизнесом. То есть что-то должно быть больше, чем просто пустой лысый профиль. Поэтому я желаю вам заняться сейчас а, оформлением и максимально быстро получить ваши первые входящие и порадоваться ими. Спасибо вам за внимание. Приступайте к работе прямо сейчас.